Привет! Это обзор на механическую клавиатуру от китайской компании под названием Skulong. Модель клавиатуры SK-68S. Форм-фактор 65%. Ее стоимость 7000 рублей. Версия без Bluetooth стоит 6000 рублей. У данной клавиатуры коричневые свечи. pbt модульный кабель Type-C длиной полтора метра. Bluetooth версии 5.1. RGB подсветка, свой софт в котором есть множество режимов подсветки, при желании можно создавать свои режимы или редактировать имеющиеся. Можно переназначать кнопки как вам удобно и есть игровые макросы. Клавиатура очень увесистая и чувствуется в руках как монолитный кирпичик, вес у нее 689 грамм. После того как была проложена шумоизоляция и виброизоляция, клавиатура стала весить 794 грамма. В версии с Bluetooth аккумулятор с емкостью 1900 мАч. Клавиатура имеет защиту от влаги по стандарту IP68, вы можете играть в игры не боясь то что вы прольете что-то на клавиатуру. Ах да, чуть не забыл, у клавиатуры есть несколько расцветок, черно-серый. Бело-розовый, бело-серый, и есть 7 свечей на выбор, синяя, коричневые, красные, черные, желтые, белые и зеленые. Я выбрал коричневые так как хотел, проверить тактильные свечи. А сейчас я вам покажу разницу до и после. А теперь можно посмотреть на режимы подсветки. На фоне я расскажу о минусах данной клавиатуры. Минусы у данной клавиатуры не так много, но они неприятные. Стабилизаторы хоть и смазаны из завода, но они все равно гремят и имеют очень сильный люфт. Подсветка очень тусклая, в темной комнате клавиш почти совсем не видно. Когда подключаешь клавиатуру, кабель имеет люфт в порте. Низкое качество крепления платы к корпусу. Короткий кабель питания. И маленькая емкость аккумулятора. Заряда хватает примерно на 8 часов. Программа работает только при подключении через кабель. При использовании по Bluetooth, нельзя поставить статичный цвет. Например только красный или любой другой. А теперь о плюсах. Приятный звук от тайпинга. Качественные противоскользящие резинки, качественный корпус, качественные кейкапы, кабель питания толстой в оплетке, есть софт где очень много режимов подсветки, и есть возможность использования по Bluetooth. Эта клавиатура у меня в использовании около месяца и я хочу сказать то что возможно не стоит отдавать за эту клавиатуру 7 или 6 тысяч, так как тут за эту цену неплохое количество минусов. По сути это та же gk 68 просто с красивыми pbt и и с блютузом. Если у вас бюджет плюс-минус 5000, думаю лучше всего взять ГК-68 или Red Square Rox TKL Classic, хоть я и отдал за эту клавиатуру 7000, это все же лучше чем всякий оверпрайс, например HyperX, Logitech и так далее. Сейчас у вас на экране я показываю какие есть режимы подсветки в софте. Я думаю то что я все сказал что хотел. Оставлю вас наедине с подсветкой.